Здравствуйте! Сегодня 12 октября 2018 года. Давайте рассмотрим, какие работы необходимо проделать на винограднике, чтобы виноградник хорошо заложил почки на следующий год и уложить его под зиму, чтобы он не вымерз. Для этого необходимо сейчас прежде всего сделать обрезку зеленых ненужных побегов, которые все равно они не вызреют при всем желании. Оставляем только зеленый где-то. Два междоузли, остальное все срезаем, укорачиваем, так сказать. Необходимо проделать ни корневую, ни корневую подкормку данных виноградных кустов. Это прежде всего калий и фосфор. Но сейчас есть хорошее удобрение, называется монокалийный фосфат. Вот так оно выглядит. Здесь полкилограмма. Хорошо растворяется, между прочим, белого цвета оно фосфора 50 и калия 33 процента вот это удобрение разводим на 10 литров воды 10-15 грамм если будем делать корневую подкормку то под каждый куст выливаем горловину и 10 литров воды и, а если будем делать не корневую подкормку по листу, то на 10 литров добавляем не 15 грамм этого удобрения, а двойную порцию это 30 грамм этим мы защитим виноград от вымерзания и этим мы поможем винограду заложить хорошие почки для будущего урожая. Надеюсь, что это видео было полезным для начинающих виноградарей. С вами был канал Делаем Сами 36. Всем желаю удачи, богатых урожаев. До свидания.